При составлении, пусть даже в облаке программы, нам необходимо учитывать правила, правила и принципы, по которым строится сама программа. Не то, как она будет коммуницировать с окружающим миром, это понятно, да, она, должна быть, она должна встраиваться, но то, как она запрограммирована во многом зависит от того, насколько мощно она сможет строиться в общий, в общий сад да, и выполнять именно ту функцию, которая в этом саду нужна. Может быть, в этом саду слишком много растений-паразитов, а садовник не понимает, что это растение паразитов, он думает, что амела это красиво. Может быть, он не видит, что амела высасывает соки, может быть, надо ему это показать. А показать это правильно можно лишь только в том случае, если ваше дерево в этом саду приживется. А для того, чтобы оно прижилось, оно должно быть самодостаточным. То есть оно должно прижиться и в этом саду, и в том саду, и в лесу, и вообще без леса, и вообще в чистом поле, и пустыне, и где угодно. Во всем, в чем есть стихийный мир. Там ваше дерево и должно прижиться. Мы сейчас с вами озвучим эти принципы. Вы их, конечно же, зафиксируйте для вашего удобства. Они будут отображаться на экране и немножечко их обсудим. Вы их обязательно зафиксируйте, потому что первым, что нужно будет сделать, это сформулированный принцип уникальности системы прогнать логикой через все эти 13 принципов, которые сейчас будут озвучены. А я для большего понимания вам их прокомментирую. Пожалуйста, первый принцип попрошу вывести на экран. Итак, первый принцип и основной принцип называется построением подлинной реальности. И звучит он так. Единое реально. Соедини все в одно, и ты увидишь реальность. Давайте попробуем это осознать, коллеги. Это одно из самых важных правил, которому всегда надо будет возвращаться. Во-первых, оно говорит о том, что никакой элемент не должен быть как бы сбоку припек. Ну, не должен, он должен гармонично встраиваться. Во-вторых, по отдельному элементу никогда нельзя судить о всей системе. О дереве или мы говорим, по дереву нельзя судить о саде, о всем саде. О человеке также нельзя судить по его руке и ноге. Более того, мы не можем судить человека лишь только по его ментальному телу. Ментальное тело, возможно, что-то покажет и, возможно, с большей степенью достоверности, но оно не расскажет абсолютно полно, полно всего. А это значит, что мы не можем судить о человеке как о единой системе. Не получится у нас. По листу нельзя судить о дереве. Можно описать, но это, опять же, информация будет неполной. Вот лист, он перед нами, Да, мы можем сказать, это клен. Но можем ли мы по листу, например, сказать, сколько лет этому клёну? Это можно сказать по древесине, а по листу вряд ли. Но даже если мы будем изучать срез древесины, сможем ли мы сказать, сколько листьев выросло на этом дереве за истекший сезон? Даже вряд ли эта информация не будет дана через этот срез. Да? То есть через какой-то отдельный маленький объект нельзя судить о всем, надо смотреть все в совокупности. Вот так мы с вами как раз к этому выводу, по сути, и пришли в первой части нашего занятия, когда берем только лишь одну маленькую грань и по ней делаем выводы. Ошибаемся мы? Да, обязательно ошибаемся, потому что если есть другая грань, Третья грань, четвертая грань и таких граней тысячи, если не миллионы. И если не соединить их вместе, то мы не увидим всю реальность. Она всегда будет для нас однобока, либо хорошая, либо плохая, либо удобная, либо неудобная. Только соединив все вместе. И вот это очень важный принцип, который вы будете также проверять. Если, пропуская принцип уникальности через это правило, вы будете задавать себе вопрос, а о каком единении он говорит? Что с чем он соединяет этот принцип? Чего он помогает соединить, а чего наоборот он не предусматривает как элемент соединенный? И попробовать это увидеть. Принцип плюс уникальность. Соедините их вместе. Посмотрите, что получается. Второй принцип, попрошу, вывести на экран. Второй принцип называется принцип разделения. И звучит он следующим образом. Реальность состоит из набора различных уровней, которые находятся в линейной последовательности по отношению друг к другу. В основе этого принципа лежит принцип иерархии, подчиняющий все уровни Каждый из которых независим по отношению к самому себе, но логически увязан по отношению ко всей стране. Иерархия, коллеги, это очень важно, любая система будет существовать по какому-то принципу иерархии. У них может быть другая иерархия в системе, чем у вас, в вашей системе, но она обязательно будет. Без иерархии это хаос, а хаос это не космос, да? космос это, это уже система, значит какая-то иерархия должна быть. И если в вашем физическом теле существует иерархия, например, иерархия семи тонких тел, когда более информационное управляет менее информационным, и именно в такой линейной последовательности транслируется эта иерархия, будхиальная управляет каузальным, каузальная ментальным, ментальная, ментальная астральным, астральным, астральным эфирным и так далее. И ни в коем случае эта последовательность, как мы с вами знаем, не нарушается, что позволяет структуре сознания быть познаваемой, управляемой, Соответственно, астральное ваше тело, оно самодостаточно. И в своей функции оно незаменимо. То есть вашими эмоциями занимается только ваше астральное тело. Никакое другое тело эмоциями не занимается. Оно самодостаточно, оно функционально совершенно и завершенно. Но оно не независимо. Потому что мысли отразятся в эмоциях, а это значит, что там они, произойдет перемена. Она произойдет только там, но она произойдет. Эмоция, в свою очередь, отразится на всех остальных уровнях сознания тем способом, которым предусмотрено, предусмотрено отражаться на остальных тонких телах. Но это всегда линейная последовательность. Даже если мы думаем, что опыт наш у нас никак не отразился в ментальном теле, а лишь только вызвал эмоциональную реакцию, но в ментале он не нашел картины мира, и не нашел никакого отпечатка, то есть он нам не запомнился, остался только на уровне подсознания, это ошибочная точка зрения, потому что если мы не можем вытащить его на поверхность ментала, это значит, что его там нет значит, он просто очень хорошо завуалирован и сплет. То же самое с бутхиальным телом. Если есть у нас какое-то убеждение, проявленное на ментале, но мы никак не можем вспомнить, когда в нашем опыте мы это убеждение могли проявить или не проявить, подтвердить или не подтвердить, это означает всего лишь, что этот опыт спрятан, он находится либо под спутом, либо закрыт, либо очень далеко закрыт до нашего понимания, что мы, пока нам не хватает энергии и умения вытащить этот опыт на поверхность. Но он там есть, потому что ничего не минует ничего не минует, то что оно проявляется, например, какое-то какое событие вы видите в телевизоре, это не значит, что вы его получаете непосредственно напрямую от места событий. Это означает, что оно сначала прошло через аппаратуру телевизионных компаний, да, прошло через мозги редактора, который решил чего, ему, чего пускать в эфир, чего не пускать и в каком ракурсе вам это все показать и с каким комментарием вам это все показать, и только потом вы это все дело увидели. Но вы видите это, как будто бы это минует всю эту систему, нет, не минует. Вот в системе, которая и сейчас тоже разрабатывается, которую вы сейчас обдумываете, вот этот принцип разделения он тоже должен быть, вы его тоже должны учитывать. Первый круг самостоятелен и независим, он влияет на второй. Второй первоосновы второго круга нынешнего второго круга, они вроде бы как тоже самодостаточны, Самодостаточны, они существуют сами по себе. Не будете вы искать жизнь в первооснове света, не будете искать смерть в первооснове тьмы. Вы можете нам найти информацию по управлению этими первоосновами, но не саму, эту, не, не, не, не саму, не саму силу, не саму силу это первоосновы. Также, в свою очередь, все будет отражаться в рамках внутреннего мира. То есть добро и зло, традиция и свобода на внутреннем экране каким-то образом проявит себя. Но пока не будет импульса с первооснов жизни, смерти, любви или ненависти, вы захотите это оживить или не захотите это оживить, соответственно, ничего в вашем сознании происходить и не будет. Никакую картинку вы не увидите пока не включите свое желание, свою волю или свою необходимость. Но это всегда должно идти изнутри, но не со стороны. А внутренняя необходимость она обязательно должна быть сопряжена с силой той стихии, с силой того Бога, с которым вы начинаете коммуницировать в большей степени напрямую. Вы будете видеть то, что необходимо сейчас для проявления его разума или задачи. Вот такая вот интересная получается комбинаторика. Но эта последовательность всегда должна быть. Если эта последовательность будет, то ваша связь с богом будет проходить через вашу волю. Это не будет той самой шизофрении, когда вы будете слушать голоса, когда вы этого не хотите. То есть голоса в вашем сознании не появятся, пока вы не включите тумблер и не скажете, "Ну, слушаю вас, я готов. Пожалуйста, телевизор, картинки, сказки, песни, пляски, все, я готов воспринимать. Да? А у Чадынг не готов воспринимать, все, трансляция окончилась. И сколько там ни кричи, почему прекратили трансляцию Шекспира, все, обеденный перерыв. Это воля будет решать, воля самого человека, воля самого мага. Чтобы такое было, должна быть жестко простроена вот эта иерархия и понимание. Васал моего вассала, не мой вассал. Потому что если такой иерархии не будет, то первооснова свет будет по привычке воздействовать на первооснову добро, традиция, свобода. И вы в своей голове будете видеть не то, что положено вам видеть по воле, а то, что вам хотят показать. То есть это та самая трансляция, которую вы не заказывали. Если это Входит в ваши планы? Пожалуйста, но если не входит, то не входит. То есть сознание человека, которое проживает вот в такой реальности, оно должно быть именно вот так вот жестко и иерархически структурировано. А это значит, что каждая, каждый круг первооснов и каждый первооснова прежде всего, в сознании самого мага, должны быть изолированы от наводок, от несанкционированного включения, несанкционированного внедрения от вирусов из внешнего мира, которые заставят дерево цвести раньше времени да, или на носение, чтобы появились груши. Ну, не должно быть такой аномалии, если само дерево это не предполагает, что такое плодоносение неестественное будет. И над этим тоже стоит подумать, прежде всего пропуская принцип уникальности, посмотреть, каким образом он помогает сохранить вот этот вот принцип разделения, как он это будет делать, как он будет защищать каждый уровень от наведения, от нарушения этого принципа. Попробуйте разложить да, по, по, по примерам, по, по возможностям, по э, каким-то жизненным иллюстрациям, например, да, ну, у кого на что хватит. Знаний, ума, фантазии, а, ну, может быть, какого-то хулиганства возможно, да? отчасти такого магического хулиганства. Обратимся к третьему принципу. Он называется принцип качества. Логичным выходом из предыдущего звучит он так, каждый высший уровень качественно или антологически превосходит уровень, лежащий ниже него. По сути, это тоже отражение принципа и иерархии, только здесь идет большая конкретизация, не просто иерархия должна быть, а быть на каком-то основании. То есть сказать просто я выше это мало. Да? Здесь вот как раз тот самый момент, который как раз вот и отражен в качестве примера как принцип уникальности, да? вот самый лучший, да? лучшая репутация, лучшее знание, лучшее умение. Высокое положение в иерархии, в этой иерархии магической части, можно сказать, занимает тот, кто качественно или онтологически превышает всех остальных. А качественно это, наверное, более эффективно, можно сказать, более долговечно отличительные какие-то феноменальные признаки, которые более проявлены, чем у всех прочих. И эти отличительные феноменальные признаки обеспечивают возможность проявиться где угодно, то есть в какой угодно сфере. Ну, например, ты умеешь хорошо, у тебя красивый почерк, да, ты этим красивым почерком умеешь не только хорошо писать, да, но и учить других хорошо писать, но и разрабатывать какие-то инструменты, которые подразумевают каллиграфию да, и разработку каллиграфии. То есть свой талант раскрываешь в различных совершенно ипостасях и так далее. Антологический это термин достаточно сложный такой философский, если вот совсем грубо, то можно сказать, что это слово означает существование, как бы да? То есть он не просто дольше по времени существует, это, это неверно, он более проявлен, то есть он более реален, наверное, вот так вот можно сказать. Например, Солнце оно онтологически более сильно, чем, например, Альфа Центавра. Почему? Потому что Солнце мы видим каждый день, мы от него зависим, и наша бытийность от него зависит. А Альфа Центавра – это такая мутная комбинация, в общем, то ли она есть, то ли нет. Может, что она опять все врут, а Земля плоская, никакой Альфа Центавра не существует. То есть Альфа Центавра существует гипотетически, а Солнце онтологически. вот так. Да? Есть, и поэтому каждый уровень он как бы должен быть более реальным. То есть его присутствие не вызывает сомнений. Оно присутствует во всем. Вот стихии, они онтологически выше первооснов потому что стихии присутствуют, а первоосновы, ну, вроде бы как тоже присутствуют, но ну, условно, да, пока мы их не видим, не щупаем, не, не, не осознаем, мы их и условно и подразумеваем. Но стихии это настолько близкая к нам энергия, которую мы можем найти в плане природы и в плане психики, и в самом себе, и в любом другом. И чем больше мы его видим во всем, тем в большей степени стихии нам становится онтологически ближе и понятнее, и обоснованнее, чем первоосновы, которые мы подразумеваем только лишь теорией. Вот где-то так, наверное. И здесь, наверное, можно сказать, что онтологически качественный, это более реальный. И вот здесь вот принцип и уникальность, которую вы также будете выглядеть и будете прозванивать через этот принцип, вы также попробуйте проанализировать, а как же этот принцип может в каком свойстве, в каком своем качестве, как это может выглядеть, что этот принцип может проявлять именно самое онтологически сильное, например, не самое богатое, не самое там, сильное физическое, не самое сильное по степени извлечения из себя ДЦБ, в смысле очень, да, вот не он самый сильный, а именно качественный и онтологический. Вот как это может проявиться в том принципе уникальности, который вы закладываете, ведь он будет занимать позицию наверное, какого-то, не лидера, но, наверное, эталона для всех остальных. А может быть не эталона, может быть чего-то другого, может быть вы другое понимание представите для человека, почему каждый, существующий в этой магической реальности, будет стремиться стать такого рода онтологически уникальным, тем же рвением, с каким человек в этом мире, в третьем мире, просто хочет выжить. Вот То, что вшито в его биологию, в реплексы, на подкорку, и то, что не вызывает сомнений, вот там, на этом уровне, очевидно, это стремление стать таким должно быть вот точно таким же, как выжить для человека, для биологического его разума, для биологической его сути. Почему первоосновы Свет, Тьма, Порядок и Хаос онтологически должны быть сильнее первооснов Жизнь, Смерть, Любовь и Ненависть? Почему первоосновы Жизнь, Смерть, Любовь и Ненависть в этой компоновке кругов должны быть онтологически и качественно сильнее первооснов Добро, Зло, Свобода и Традиции? Очень важный принцип и очень важный, важное исследование надо будет по нему сделать. Четвертый принцип. Принцип причинности. Причина всегда следует сверху вниз. Каждый высший уровень является причиной для низших. В мы с вами коснулись уже этой темы, когда говорили о принципе существования на каждом из круге, да, Принцип конфликта, принцип вражды и принцип притяжения отталкивания. Причиной существования этого принципа является то, что на более высоком уровне существует свой принцип, и он так устроен, потому что ему удобнее пользоваться инструментом в виде подчиненного круга, если они будут существовать именно по этому принципу, а не по какому-то другому. Ему так удобнее. Он не рассматривает, насколько это удобно самим первоосновам, Дело дела нет до этих первооснов. Ну, по большей части. Его надо выполнять свою задачу, в данном случае первому кругу сдерживать стихии, чтобы они всегда находились в равновесии и чтобы это движение, этот конфликт никогда не затухал они не должны одна другую поглотить, потому что если вода поглотит огонь, все, все движение закончилось. Огонь не сможет преследовать воздух для того, чтобы себя усилить, его просто не будет. Воздуху не будет нужды внедряться в землю для того, чтобы усилить себя. Земле, соответственно, не, не будет нужды поглощать воду, чтобы усилить себя. Движение закончилось, жизнь закончилась. И, значит, соответственно, первоосновам надо сделать так, чтобы это никогда не кончалось. Если какая-то одна стихия становится проигрывать другой первооснова, которая поддерживает и сдерживает эту стихию, тоже должна быть очень сильной, она должна как-то стать ярче всех остальных. Значит, соответственно, вся эта комбинаторика обязательно проявится на первоосновах внутренних кругов. А причина идет сверху вниз. Но здесь, коллеги, мы с вами можем столкнуться с одним конфликтом. Собственно говоря, вот этот вот конфликт,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 И поэтому очень важно, чтобы у маленького существа, которое пришло в какую-то определенную семью, личная бытийность была не больше, чем бытийность эгрегора. Но иногда у этого маленького существа бывают скажем так, некие покровители в виде личных, персональных деймонов. Если его не успели покрестить, обрезать или что-нибудь еще с ним сделать непотребное, чтобы от этого деймона его отрезать и дать другого, то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 Вот это очень важный момент. Пятый принцип. Принцип отношения. Каждый уровень духовен по отношению к низшему, и материален по отношению к Высшему. Отчасти мы уже этого правила коснулись, когда говорили о конкретике и об абстракции. Материальность это всегда конкретика. Если подчиненный тобою круг, которым ты управляешь, будет наполнен элементами конкретными, законченными, они могут быть, что называется, оторваны от своей основы и использованы как угодно. То есть они самодостаточны и закончены. Но если там будет хоть какой-то один абстрактный элемент, он управлению не подлежит. Это как воздух, как песок, он будет просачиваться сквозь пальцы. Он подлежит управлению только когда он будет замкнут в определенный ограниченный объем. То есть ему будет дана форма, ему будет дано имя, к нему будет дана инструкция, как это использовать. Поэтому ниший уровень обязательно должен быть конечен. Эгрегоры управляют людьми, каждым конкретно. Они не управляют человечеством, не могут, а к человекам могут. Человеком как личностью, человеком как представителем профессии, человеком как представителем религии, то есть как только у него есть какой-то ярлык, он становится управляемым. Все, что находится внутри третьего круга, новые первоосновы, добро, зло, традиция, свобода, они должны быть отделены друг от друга именно принципом материальности. Каждая каждый элемент добра должен быть озвучен и конкретен, то есть вот буквально этот стакан добро, чего-нибудь там, а он та пыль это зло. Вот я четко сказала, что есть добро, что есть зло. И поскольку я это сказала, я их начинаю соответствующим образом использовать. Пыль я вытру, а стакан я помою. Не наоборот. Наоборот я поступать не буду, потому что для добра у меня свои алгоритмы, для зла у него свои алгоритмы. Потом поменяю, может быть, алгоритмы или, или добро со злом. Поменяю, в зависимости от задачи. Но я точно знаю, что есть что. Меня невозможно сковать и информации, что это вообще зло для всех. Нет у меня в сознании такого понятия зло для всех и для для всех, нет. Потому что когда зло для всех, это как человечество, я не могу этим управлять. Мне, пожалуйста, конкретно имя, фамилия, адрес, прописка, год рождения, кто есть зло из человеков, да? кто есть добро по тем же характеристикам, вот это понятно. И здесь то же самое. Алгоритм Добро, алгоритм, зло. Какой конкретный алгоритм? Кем создан, зачем создан, когда создан, как внедряться? Вот эта вот вся цепочка есть либо добро, либо зло. Лучше еще, конечно, раздробить. Короче говоря, каждый элемент, который сейчас находится у вас в первоосновах добро и зло, должен быть разделен буквально на элементарные частицы. Чем элементарнее, тем лучше. Дробим, дробим, дробим, да, мелочей. Этим вообще занимаемся мы на пятом курсе, так забегая вперед да, для, для, для сознания, но поставить себе такую цель нужно уже сейчас, никакой абстракции. Прежде всего, должна быть выкинута из сознания и из привычки употребления слов абстрактных, всегда только конкретные, всегда только законченные, понимаемые вами самими. Но и поскольку мы сейчас говорим о системе, мы этот принцип должны приложить к системе. На втором круге могут быть абстракции, и вы должны будете понять, как, какой термин нужно применить к первооснове жизнь, чтобы она из конкретной превратилась в абстрактную. Раньше мы так не делали, но это надо сделать, записать в своей голове. Какой термин надо в первооснову смерть вложить, чтобы она стала абстрактной? И любовь, и ненависть тоже. Возможно, их надо переименовать, вы имеете полное право это сделать. Это ведь понятие, это всего лишь слова, это условные слова. Давайте их просто переназовем. может, нам так проще будет. Но опять же, ни в коем случае не будем забывать, как у них была девичья фамилия, потому что это важно. Например, первооснова ненависть, она стала первоосновой ненавистью только лишь тогда, когда заняла позицию в рамках третьего. А когда она была раньше во втором, она называлась не ненависть, она называлась знанием. И потоки любви и знания, которые раньше иерархически были выше потоков власти и удачи, они сейчас иерархически выше для магии, но не для человека. Потому что для человека любовь это телесная любовь, конечная любовь, законченная любовь. Ненависть, перефразированное знание, это законченное. Состояние, когда я одно отделяю другого, себя от него, него, от общества, своих, от чужих. Это опять же основано на знании. Я знаю, кто такие свои, знаю, кто такие чужие. Я знаю, кто есть я, а кто есть не я. Я имею право сделать это разделение. Но когда я это делаю не на основе знаний, а на основе чувства, то тогда она превращается в ненависть. Знание, умаленное до инструмента, превращается в ненависть. Вот это очень важный момент. Но если оно возвращается обратно на позицию второго круга, оно превращается в знание. И любовь и знание становятся уже несколько иными силами, которые возможно воздействовать. А возможно, вы понятие жизни и смерти тоже захотите переименовать? в своем праве. Это уже ваша система, это же ваша программа. Первоснова-то от этого не изменится, она будет наполняться алгоритмикой так, как вы скажете. Но вы когда, например, там, не знаю, размечаете диски на своем компьютере, да, формируете какую-то папку определенную, вы можете ее назвать Вася Дурак, вы в своем праве, а можете назвать мои документы, вы тоже в своем праве. Причем только вы будете знать, что там находится, а файлы там будут находиться одни и те же. Вы в своем праве переназовите. Пусть это будет первым предметом вашего совместного договора, как вы назовете первоосновы внутреннего второго, второго круга, чтобы их удобнее было использовать для целей вашей команды. Может быть, вам захочется переназвать первоосновы внутреннего круга, вместо добро, зло, традиции, свободы назвать их как-то по-другому, вы в своем праве. А вот захотите вы переназвать первоосновы первого круга, вы здесь остановитесь, потому что иерархически они вам пока Недоступны. Вы можете использовать только то, что есть. Однако это не помешает вам ввести туда определенного рода инъекции. Только надо знать как. Заканчиваем уже, коллеги, нам осталось немного. Шестой принцип. Принцип ограничения. Каждый высший уровень независим и не задан но является основанием для каждого ниша. Вот обратите внимание, коллеги, и причины, и основания. В то же время он определен и ограничен в своей функции, или же форме, по отношению к вышележащим уровням. Каждый объект имеет под собой основу. По сути, это то, что мы с вами только что оговорили относительно конкретики и абстракции, только здесь уже он выводится в более объемную, в более сильную форму. То, что вы переназовете первоосновы своего второго и внутреннего третьего круга, для первооснов первого круга абсолютно ничего не значит. Они-то прекрасно будут знать, что под этим подразумевается. Соответственно, только лишь одно переназвание первоосновы жизнь, например, первоосновы вселенная, не заставит первооснову порядка воспринимать вашу переиначенную первооснову иначе так, как он ее воспринимал ранее. То есть инъекцию все равно придется делать, одним переименованием не обойдешься. Соответственно, любое Такое оно должно логически быть связанным с тем основанием с той верхней структурой, которая является для него ну как бы основой, с да, вот, на которой на он все равно должен считаться. При этом свобода каждого, Слоя она предопределена, но всегда что-либо переименовывая, перепрограммируя, мы должны понимать, что цепная реакция пойдет внутрь обязательно, что там тоже произойдут изменения. Если вы сделаете какое-то изменение в инъекцию, в первооснову порядка, изменения пойдут не только по первому кругу, но и по второму, по третьему. Если вы сделаете изменения в первооснову второго круга, первого круга он не коснется напрямую как бы, да, он не будет от этого дела, не будет никаких существенных изменений, но на третий круг коснется обязательно. и так далее. И это тоже вы должны будете увидеть и принцип уникальности, который вы будете выводить также провести через это правило. Не нарушает ли оно его? Вот нельзя нарушать этот принцип, чтобы реальность была долгой, существующей, никто не захотел ее развалить, да? никто не подумал бы о том, что надо бы сделать другую, да? как бы мы сейчас с вами делаем. По крайней мере, из живущих в ней. Нет, а там сколько угодно будет таких. А вот из живущих нет, не должно быть. Седьмой принцип. Принцип неистощения. Источник эманации гласит этот принцип или проявление, имманация это проявление неистощим Перераспределение энергии между уровнями всегда происходит за счет единого, за счет целого. Этот источник эманаций мы с вами будем обязательно искать в сфере стихий. Это очень важно. Почему мы с вами уже оговорили? Как только мы его начинаем искать внутри третьего круга, там, где мы сейчас физический человек, обычный человек находится, он вынужденно попадает под ограничение второго круга, круга эгрегориального. Неистощимость принцип неистощимости для человека внутри системы, она нарушается. Время его ограничено, причем ограничено его же собственной выработкой, как ему велит эгрегориальная система. Эгрегориальная система скажет ему заблокировать первоосновы Земли, потому что он грешен невероятно. Человек сам себе перекрывает Землю и, соответственно, сам себя будет в состоянии неизлечимых заболеваний. Который излечить может только Земля. Эгрегор говорит, время, которое ты вырабатываешь, должно идти только на работу, на себя нет. И стихии воды и воздуха в сознании человека умоляются им же самим. Потому что именно стихии воды и воздуха, а точнее воздуха и воды, является основанием для выработки времени. Если вся выработка уходит в эгрегор, на и человека ничего не остается, изменяется его судьба сразу же, немедленно и бесповоротно. Значит, соответственно, источник эманаций для системы с измененными кругами должен находиться только в сфере стихий. А это значит, что второй круг первооснов должен быть связан со стихиями, если не в равной степени, то так же, как и первый круг, он должен быть связан и с первым кругом, и со стихиями. Тогда он будет А независим, Б человек не потеряет свою природу. Если природа вам ваша важна, и вы в своем техническом задании, в его разработке, посчитаете, что человек обязан сохранить ту форму и ту природу, которая у него сейчас есть, не делать никаких существенных генетических, например, изменений, не становиться киборгом или элементом искусственного разума, а что-то что что человеческое сохранить. Но опять же, если вы посчитаете так нужным, то свое право брать стихии напрямую обязательно надо предусматривать и сохранять. И отразить этот эффект функционирования первого и второго круга, поскольку жизнь и смерть будут находиться в прямой связке с Первоосновами порядок, хаос, свет и тьма, которые напрямую питаются стихиями. А значит, ваша система тоже должна напрямую питаться стихиями, но при этом не нарушая правила иерархии. Вот такая вот программная задача. И на этом принципы описания мы закончим. Их еще шесть принципов. Но их мы с вами осветим уже на следующем занятии, по крайней мере для работы на ближайший месяц. Достаточно семи, остальные шесть являются обособленными, как бы, да, они, он, конечно, коррелируют с этими семью, но требуют отдельного рассмотрения, отдельного рассмотрения под совершенно отдельным углом. Это, коллеги, очень большая серьезная работа, информации я вам дала очень много. Здесь уже нет мало у нас с вами гипотетических рассуждений о том, кто такие люди и кто такие маги. И если раньше на первых курсах я вам говорила, что вам лучше всего сейчас смотреть как бы с позиции человека, а не мага, то есть не примерять одежку на себя, пока вам эта мантия не по размеру. А почему не по размеру? Потому что ходясь внутри третьего круга, одежду второго не меряйте, точно никак не получится. То сейчас Задача, которая перед вами стоит, она априори обязана вывести вас на второй круг существования бытия своего, да? существования своего разума. Хотя бы в рамках эксперимента, хотя бы в рамках того облака, которое мы сейчас создали, мы с вами делаем миф, а миф это подложка будущей реальности, значит, в рамках этого облака вам ничто не мешает быть магом, абсолютно ничего не мешает. И надеть на себя эту мантию вы просто обязаны. Вышли на улицу в мир себе подобных биологических существ, снимайте, не ходите в ней, побьют. А вернулись в свою келью, в, свои, в свое пространство, да, в свой замок, в процесс своих внутренних рассуждений, наденьте ее обратно. Не ходите в джинсах, которые ходили по улице каждому пространству своей одеждой, как всему свое время. Станьте сознанием с алгоритмами совсем другого мышления. Потому что только с позиции второго круга бытия можно правильно понять эти принципы и правильно их приложить к создаваемой реальности. Вот эти мои рекомендации, пожалуйста, запомните. Итак, домашнее задание, которое мы с вами будем делать в течение месяца. Первое, начало вам уже было сказано, два варианта. Да, два варианта изменений, с одной инъекцией с двумя инъекциями. Надеюсь, вы это записали, но ну, если вы это не записали, то коллеги на форуме вам обязательно это дело напомнят. Да? Потому что есть, которые слышат хорошо, есть те, которые слышат все наоборот, вот, а есть те, которые записывают. Вот. Поэтому кто успел записать, тот большой молодец. Закона я вам не даю, принципов достаточно над этими принципами думать и думать, вы эти принципы будете осознавать в прикладном значении. То есть сначала разработаете все вместе опять командой, да, пока без разделения, командой, мозговым штурмом, вы выводите принцип уникальности, с которым каждый будет согласен. Вот это очень важно, потому что нельзя участвовать в проекте, если конечный результат тебе противен. Тот, кто противен, не участвуйте. Участвуйте те, кто действительно об этом мечтает, кто хочет, кто готов пойти на такую трансформацию сознания для того, чтобы такая реальность была. Техническое задание, которое вы разрабатываете, оно не должно быть теперь для вас абстрактным, оно должно превратиться в вам, в вам конкретику, а конкретным станет только то, что вы знаете, понимаете и не боитесь. Это очень важно. Литература, которая вам поможет в большей степени достичь необходимого эффекта на этом этапе, это книги румынского этнографа и оккультиста Мирча Элиаде. Мир -э -а Многие из вас его знают, верю. У него есть не только публицистика, но и художественные произведения, поэтому в его работах вы можете, в общем-то, найти книги, которые отвечают всем четырем категориям, в которых мы с вами описывали. Найдите свою и попробуйте уточнить не то, что вас пробуждает, как бы вот эту вот магическую силу, желание работать на этом покрытии но и что закрепляет ваше сознание, фиксирует его на втором круге и не дает оттуда свалиться. Какая ли литература? Художественная легкая билетристика, публицистика, которая заставляет думать, магия, которая валится в сознание, как камень, да, делая запруды и делая внутренний рельеф, который пока не виден или просто которая будоражит компот астральной сознания вы найдите потому что на самом деле стопором может быть все что угодно вы удивитесь какое количество людей сумело зафиксировать себя на втором круге только лишь читая литературу фэнтези только лишь через написание фанфиков там, не знаю там, на Сапковского например на Анже Сапковского начитавший Сапковского вот так вот, или Толкина, и начать писать сами на эту тему, они закрепляли себя на этих первоосновах внешнего круга крепче-крепко. И наоборот, только серьезная литература, типа монументальной мадам Блаватской. Только серьезные, например, там не знаю Василий Валентин, да, о котором мы уже упоминали, которого зубы все сломать. Только такая выводила, опять же, каждому свое. Найдите свое. Это очень важно. Найдите свое. Ну вот, пожалуй, наверное, и все. Если останется время и возможности, попробуйте уже начать думать, о какого рода инъекции, в какую первооснову неплохо было бы ввести. То есть какие перемены должны быть, например, в первооснове порядка, то есть принцип существования реальности, принцип бытия, какой он должен быть, вот какое моральное правило для человека, и для человечества, и для общества должно быть, чтобы вот такая система была. Какая инъекция должна быть, например, в первооснову тьмы, что она должна, какую информацию отдать. Какую информацию надо и инъекцию ввести в первооснову света? Какие дополнительные каналы должны появиться, какие закрыться? Каких каналов в этом мире вообще не должно быть? И в первооснову хаоса сколько должно быть хаоса? Сколько должно быть хаоса по сравнению с порядком, чтобы система развивалась, но не погибла? Это пока на подумать последнее как бы по возможности. Да, вот, а вот первые, первые задачи, на рассуждение, размышления, на анализ, на просчет – это вам, пожалуйста. Знаю, что сложно, но если не начинать решать сложных задач, в принципе, таблицы умножения можно удовлетвориться на течение всей жизни. Ну, больше это в жизни ведь не надо. Деньги считать, таблицу умножения достаточно. А дифференциал – это все для ошибка умных. Нам в жизни это не пригодится. Вот такое рассуждение нам не подходит, нам все пригодится. Никто не знает когда, какое время, и при каких обстоятельствах. Но то, что пригодится, даже не сомневайтесь. Я желаю вам хорошей, эффективной работы. И мое вам пожелание просьба. Не бойтесь ошибаться. Пишите мысли, описанные дороже мыслей несказанных. Мысли, которые лежат у вас в голове, они ничего не стоят. Это вам кажется, что вы шибко умный, потому что у вас мысли в голове. Но пока вы их не вывели в свет, пока вы не сделали их законченными, не дали им форму, они не станут вашим инструментом. Пишите. Пишите, даже ошибаясь. Спорьте друг с другом. Мне очень нравится метод, Деликатность ваша по отношению друг к другу, я очень надеюсь, вы сохраните ее и дальше. Потому что в команде, работать в команде, очень важно сохранять деликатность. И я очень надеюсь, что в той системе реальности, которую вы сейчас алгоритмизируете, это правило будет важным и естественным как для человека, так и для мага, так и для всех остальных живых и не очень живых существ. Хорошей вам работы. Я на форуме с вами просто молчу в тряпочку, не мешаю вам, пока в этом нет необходимости. Пока все идет очень хорошо. Только не бойтесь. Не бойтесь, пишите, размышляйте, спорьте, только не молчите. Работа пойдет эффективнее. Всего вам доброго и до новых встреч.